Всем добрый день, с вами Алексей Федоцов и сегодня рассматриваем очередной кейс по таргетированной рекламе в инстаграм. Ниша, про которую мы сейчас будем говорить, это строительство домов из бруса, бань из бруса и домов и бань из оцилиндрованного бревна. Канал трафика, на да, это таргетированная реклама инстаграм, работаем мы через рекламный кабинет фейсбук. И сейчас пошагово посмотрим, какую результативность мы получили. А за 4 дня мы уже получили более 36 лидов. Сейчас рассмотрим подробно, каким образом мы провели подготовку к рекламной кампании, что нам дало такой эффект и за счет чего мы добились таких результатов. Также нашему заказчику была настроена CRM-система AMA-CRM. И поэтому тоже пройдемся, посмотрим некоторые моменты, которые будут вам очень интересны. Итак, сейчас из этого общего видео перенесемся на экран монитора, где в формате скринкаста покажу результативность, покажу настройки рекламного кабинета и дам обзор этого кейса. Итак, мы в рекламном кабинете Facebook, и сейчас посмотрим результативность и статистические данные, плюс пройдемся по подготовке рекламных кампаний, которые принесли нам такой результат. Но что касается статистики, вот за этот период, начиная с 30 ноября по сегодняшнее число, выберем весь срок действия и посмотрим на диаграмму, каким образом нам до поступали лиды. Итак, сам рекламный кабинет был активен с ноября, но мы именно с 30 числа запустили рекламные кампании. И раз, два, три, четыре на протяжении четырех дней получали результаты. Сегодня, как вы видите, 5 число, 5-12, 5, -е, 12 -е, 5 -е декабря. И вот за эти 4 дня мы получили уже 36 обращений по средней стоимости, как можно увидеть, 419 рублей. На мой взгляд, цена может быть снижена, потому что это все еще этап тестирования идет, и у нас есть наработки по тому, как уменьшить эту стоимость. В любом случае, если мы обратимся к группам объявлений, которые показали себя наиболее эффективно в тестировании, то увидите здесь наиболее эффективные группы сойдет, идут со стоимостью 272 рубля и так далее. То есть, в принципе, мы еще не закончили этап теста, но результаты те, которые есть, уже вписываются в тот KPI, который мы себе обозначили. Это а, по домам, по домам из бруса да, мы получили 24 заявочки. А, напоминаю, что Гео — это Москва, Московская область, и на данный момент там такая результативность. А, если мы перейдем в компанию по баням, а, из цилиндрованного бренная бруса, то мы увидим, что здесь у нас за весь срок поступило 12 обращений, и средняя стоимость составляет 556 рублей. Опять же, обратите внимание, что есть одна группа, по которой мы все еще ожидаем результаты и ведем тестирование. Остальные группы у нас в пределах 350 до 400 рублей. То есть средняя стоимость после тестового периода у нас снизится ну, минимум на 10%. И мы будем получать уже результаты и увеличивать бюджеты для того, чтобы заявок становилось больше. Итак, еще раз откроем диаграмму и посмотрим, как у нас поступали заявки. Вы можете наблюдать, что у нас среднее количество заявок, среднесуточное, это от 5 до 7. Это на этапе теста. И... Так как у нас заказчик, в первую очередь, обрабатывает лиды сам, возникла небольшая загвоздочка в количестве. Здесь вы видите, что это интерфейс AmosRM, который мы преднастроили для этого заказчика, и у нас есть уже... Все заявки поступают сюда. Видите здесь, что уже 37 заявок. Это потому что есть входящие звонки по рекламе. Звонки идут с контактного номера телефона, который есть на странице Facebook. То есть люди не просто оставляют заявки, они еще и звонят. Показатель максимальной эффективности рекламы. Если мы углубимся в статистику объявлений, и посмотрим на то, какие именно креативы лучше сработали, не раскрывая коммерческих данных заказчика, да, мы не будем смотреть на, самый, на сами креативы, мы посмотрим на результативность по ним. То вот, каким образом сейчас складывается результативность. Обратите внимание, что оценка эффективности рекламных кампаний внутренними инструментами рекламного кабинета Facebook очень высокая по всем основным компаниям. И видите, что здесь а, сработал один и тот же креатив. На втором месте и так далее по убыванию а, уже идут другие креативы, которые мы запускали в тестировании. Тем не менее, они тоже работают, тоже приносят результат, который в среднем выше, по нише То есть у нас здесь компании с максимально эффективными креативами, которые мы уже оттестировали и по которым будем масштабировать результативность. Итак, что касается этапа подготовки к рекламным кампаниям, этап, этапы проработки аудитории и подготовки самих креативов, да? что мы делали и что нам позволило получить такой хороший результат. Вкратце, у нас есть своя методика, методология подготовки к запуску рекламных кампаний в рекламном кабинете Facebook, поэтому очень часто наши кампании успешны за короткое время. То есть мы отдельно подготавливаем креативы для тестирования, основываясь на описании целевой аудитории, мы отдельно прорабатываем группы целевой аудитории. Вы видите, что в данном случае у нас было протестировано значительное количество групп, 14, да, по каждому направлению своей аудитории. Мы их скрещивали с креативами, которые разработали специально для них. Естественно, отдельные креативы на, на бане, отдельные креативы на дома, для того, чтобы была максимальная сегментация и максимальная эффективность. Что, в принципе, вы можете наблюдать по тому, как отработали креативы. Да? Вот именно вот эти показатели дают нам понять, что а, максимально эффективно была подобран целевая аудитория и максимально а, эффективно был подобран креатив под них. Что говорить о том, а, какие перспективы? Да, мы планируем запустить еще другие каналы трафика и на данный момент а, у заказчика возникла Необходимость в том, чтобы им притормозили рекламные кампании. Видите, у нас объявления выключены. Да? А мы ждем, пока заказчик обработает а, все лиды, которые поступили, а, корректно отобразить все это в сером системе и уже есть менеджер, который на этапе обучения проходит обучение, чтобы со следующей недели приступить к обработке заявок. И тогда мы сможем давать больше обращений в день. То есть среднесуточно это 6-7 заявок. На данный момент мы можем выдавать порядка 30 обращений в сутки. То есть 30 лидов в сутки по этой нише только с одного этого рекламного канала мы можем давать. А, так как мы планируем подключить еще 2-3 канала а, и работать в этом направлении обширно, нам нужен а, нужны а, сформированные менеджеры, которые в состоянии обработать без слива заявок. Все заявки теплые, кто-то на перспективу, а основная часть вы видите на предварительном расчете, запрос информации по проекту, и уже состоялась одна встреча за это, напоминаю, за 4 дня работы рекламных кампаний. В принципе, мы еще дали рекомендацию по тому, каким образом обрабатывать заявки, по тому, каким образом вести потенциальных клиентов в сером системе, и мы надеемся на хороший результат в самой ближайшей перспективе. То есть, на мой взгляд, как минимум две сделки в ближайшее время должно закрыться. Две сделки, и основные из них будут по домам, потому что, как вы видите, здесь у нас результативность дома из буруса. Да? Мы получаем большую часть лидов в два раза, чем по баням. Ну, в принципе, это и подтверждается исследованием конкурентов, исследованием анализа рынка, который мы делали перед запуском рекламных кампаний. То есть емкость рынка по домам из бруса больше, чем по домам из оцилиндрованного бревна, и больше примерно в два раза, чем весь сектор по баням, из бруса и банем из оцилиндрованного бревна. В принципе, на этом обзор кейса можно закончить. Если у вас есть какие-то вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. Если есть а, предложения либо вопросы а, по вашей нише, пишите мне на прямых контактах, которые увидите под этим а, видео в описании. Можно написать на WhatsApp, можно написать ВКонтакте.